Mm. <music> Приемная комиссия КФУ работает в усиленном режиме. По данным на 6 июля на бюджетную форму обучения от абитуриентов подано 7907 заявлений. На контрактную 7420. Иностранные граждане подали более 4800 заявлений. У них прошла первая волна вступительных испытаний. 1399 человек получили положительные оценки. Эти абитуриенты уже сегодня могут заключить договор на обучение в КФУ. Россиянам же для этого нужно будет дождаться результатов ЕГЭ. Вы знаете, в этом году они могут подавать документы без результатов. То но многие действовать предпочитают вот, по старинке. Пока не получат результат на руки, они уже не хотят подавать. То есть сначала результат получают, а потом смотрят, куда им можно будет направиться. Вот эту вот тенденцию мы отчетливо наблюдаем в этом году. В этом году в КФУ уже в четвертый раз будет выдана стипендия ректора 100 Бальник». Новым студентам Казанского университета, поступившим без вступительных испытаний, победителям и призерам Олимпиады с перечня Министерства науки и высшего образования России единовременно выплатят 100 тысяч рублей в течение первого месяца обучения в УИИ. Школьники, набравшие 100 баллов по ЕГЭ, получат 80 тысяч рублей. После лицея КФУ предусмотрена скидка на оплату договоров на обучение в размере 20%, процентов, но при условии, если их баллы, которые они получили, либо на ЕГЭ, но ну, скорее всего, по результатам ЕГЭ, не более чем на 20 баллов ниже, чем проходной балл на бюджет. Камиль Гимаздинов, Ленардо Влетьяров, Универньюз.